Всем привет! В этом видео я хочу вам показать, как делать ID Color Map для программы Substance Painter. Я считаю, что это незаменимая вещь, которая нужна для нашего текстурирования, чтобы не делить, не разделять нашу модель на части. Одним таким куском забросить ее и там уже <coughs> применять различные материалы к нашей модели. Значит, этот домик с прошлого видео, здесь у меня стекло есть, дерево и крыша. Это три отдельных элемента, которые я наметил. Ну, можно еще была ручку, допустим, сделать металлическую. Петли там сделать металлические. Вот они. Ну, я их не сделал. Потому что это очень маленькие предметы, их практически не видно. Ну так вот, переходим к самому действию. Есть у нас, значит, развертка уже готовая. Развернуто, разложены все лоскуты нашей развертки в квадрат, да? И что же нам теперь нужно сделать? Нажимаем на элемент и выбираем нужные нам элементы, которые мы хотим сделать стекло. На примере стекла я вам все покажу. Все остальное делать точно же так. Выбрали, да? Теперь применяем э, модификатор Unwrap. «EVW», открываем «Editor» и видим, что здесь выделились именно те части, которые мы выделили в «Editable Poly». Теперь идем в «Tool», «Render», ставим здесь разрешение, в которое мы будем запекать все наши текстурные карты. В моем случае 4.96. Снимаем вот эти вот все флажки, они не нужны. И выбираем Solid. Жмем рендер. Появилась у нас вот такая вот карта. Уже с цветом. Мы ее сохраняем. Чтобы, ну как, ее разделить от того, что я уже сделал и показать вам. Название здесь будет рез. В Глаз. Выбираем формат. И сохраняем. Практически готова наша карта. Но это еще не все. Нам нужно добавить паддинг. То есть границу больше, чем наша вот эта вот развернутая часть. Если этого не сделать, то будут артефакты на готовой модели. Будут или белые засветы, или черные. За, ну, за, не за свет, а артефакты такие на самой текстуре, на модели будет вот некрасиво и будет понятно, что там шоу идет. Нам этого не нужно. Идем в Photoshop, загружаем на, сюда нашу почти готовую карту ID color. Что мы дальше делаем? Нажимаем на волшебную палочку и жмем Cuttle Shift I, то есть инвертируем выделение, чтобы выделить наши вот эти лоскуты. Дальше нажимаем на выделение и модификация, расширить. Здесь у меня 3 пиксела, меня это устраивает, можно больше, меньше наверное не нужно. Ну можно проверить, как оно будет смотреться, или будут засветы или нет, Ну, я думаю, что 3 пиксела нормально. Видим, да? Обводка получилась больше, чем нам нужно. Как раз это и есть будет граница падинга, наша, падинга. Выбираем кисть и цвет. Допустим красный. И закрашиваем наше выделение. Хорошо прокрашиваем, чтобы не было незакрашенных частей. CaterShift.ai и CaterLex. Вот получилась у нас такая вот э, ID-карта. Сохраняем. Формат шпек. Глаз. Сохранить. Окей. Окей. И вот когда я делал <coughs> этот домик. А вот мои, значит, лоскуты, которые я таким же образом и делал. И просто закрашивал их различными цветами. То есть дерево зеленое, крыша там синяя, стекло серо-синее и бордовый там, да. Это у меня пол. А в одном из видео я показывал, как соединял я вместе. То есть получается у вас такие, на моем примере, раз, два, три, четыре лоскута. И соединяем их в один. И сохраняем готовый файл. Вот такой файл получается. То есть это и есть наша ID карта. Ее сохраняем. И помещаем в Substance Painter. И в прошлом видео вы видели, как удобно пользоваться такой картой. Допустим, у вас есть персонаж, у которого там есть. Значит, физическая модель аж какие-то шнурков там каких-то чего-то такого маленького и все это выискать и вручную раскрашивать в Substance Painter или в Photoshop конечно же не особо удобно и потеря времени я считаю что таким образом ID картой и ребята из Substance которые там фирма я не знаю как называется которые сделали эту программу они молодцы и id map очень сильно выручает и всем рекомендую ну я с вами прощаюсь если вам понравилось это видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал всем пока